продолжается. Ребята, я вначале так испугалась. Ля, ля, ля. А что, Куда? А идем, я присмотрелась и увидела, что очень классный отель. Тут очень красиво. Посмотрите, какие люстры. А еще должна сказать. Мы с Вероникой очень обрадовались, что наконец-то мы поспим и пожрем. как выглядит подпишись на канал Давай, давай. да да да на да Мы на канале? да да да да да да Мы да да да да Люмас, Люмас Делюкс отель, мы сейчас покажем нашу комнату, То да, здесь очень, очень, ну да, очень большой, не очень, но очень красивый, красивый, красота тут вообще, вот, это мы сейчас снимаем первый этаж, вот рецепшен, тут что-то делает на ресепшене дядя, да, это вход, Mm, да, ресторан. <связывая> да, и потолок здесь красивый тоже. Красота. Пусть, кстати, а, почти б... все бесплатно. Да. Ну, рядом, да, у нас все включено. Там рядом есть, э, море. Море есть такой бас, идем, там идем есть. покажем комнату. Ну, побежали, да. побежали комнату показывать. А, вас да? Вас давай, вас давай, давай, давай, давай. Плечи <связывая> расправь. <связывая> <связывая> <связывая> Давай. У нас номер 13.08. Да. Вот, Молодец. Вставляй карточку. Заходим, показываем нашу комнату. Да? Заходи. Так, тут прихожая. У нас крючки для наших шляп и одежды. Полочки для обуви. Здесь что? Шкаф, да? А, заходим дальше. Так, тут, тут, наша, тут спальня. наша спальня, да. Мне нравится, что это для даже да, для малыша нам принесли кроватку детскую, baby court. Они говорят, да, по-английски baby court. Вот. Что у нас тут? тут есть тут холодильник. есть холодильник. Холодильники. Мы уже, мы уже последний день, поэтому сним, снимаем, да. А у нас в холодильнике там было спрайт, кока-кола. Сок, мы уже все полупивали. Mm -hmm. Здесь нам приносят бутылочки Стихно. с водой. Да, что-то вкусное было. Так, телевизор у нас да, тут? Вот эти бутылочки водой приносят. Да, приносят каждый день бутылочки с водой. Тут два столика, можно, если для работы, как письменный столик использовать один Либо столик как... и второй, или... Для, или, для красоты, да, как это mm -hmm. туалетный столик mm -hmm. называется вот эти фонарики, если ночью... Хочешь, да, почитать, освещение ночное. да, Раз. И читаешь. А ну-ка. Да, они работают, работают. А там надо понажимать еще что-то. Наверное, тут. Да, и нажим... О, а... да, да, да. Работает. работает. Все работает. Так... А, полотенца коричневые, это пляжные. Мы собрались на пляжном. Мы его взяли на минус первом этаже. Там находится спа. спа салон и, и у них можно, можно и нужно брать пляжное полотенце. белые полотенца они под низом, сложены просто, нам приносят на каждого человека одно большое банное, да, и одно поменьше. Это, чтобы там Давай покажем вид из окна. Давай. Здесь у нас красивый. красивый, да, выходит спальнички какие-то. Вот. Мне нравится ночью, когда включают фонарики, очень красиво. Вот, вот, вот. Кстати, тут, э, э, вот там, там у нас там, наш кстати, аквапарк. Одни белые машины, даже вот там, вот в этом городе. Есть, в основном здесь белые здесь. машины, да? Потому очень что нет, жарко. Было, что черные, красные, тут вот, -то А да. там все, все, все белые. А смотри, что еще У нас тут а, банановая плантация, небольшая здесь там много теплиц, вот и в принципе у нас вид на горы, Но, на горы ночью очень красиво, там э, горят огни, очень красиво, а тут вид на море, а, <laughs> вот мы такой. Мы ехали на яхту и мы там, нам одевали жилеты, ну типа не у него плавать, и мы так спрыгивали, Штучки плавали. Там была бирюзовая вода. Бирюзовая вода. Мы да. Это Средиземное море. Ну что, Анюта, в принципе, мы все показали. А, зайдем сейчас еще в ванную, да? Угу. Ванную. Ну, она стандартная, но чистая. Тут все новое. Фен работает. <связываем> Оп. Оп. Оп. Потом тут э, дозатор с мылом. Вот это вот нам дали. Шампунь, гель для душа, еще что-то Это наверное мыло какое-то. А, нет, это не мыло, это тут, тут короче шапочки для душа там. Вот еще э, дозатор для мыла в душе и полочка тут для полотенец. Вот, это, в принципе, так. Да, все работает отлично, а, все, вода холодная, горячая есть ну, без проблем. Да, да, по... ну, чтобы для удобства поставили там дозатор. А. Даже телефон есть, например, закончилась туалетная бумага, можно позвонить. да нет. А ну, а, а, кстати, кстати позв... позвони на рецепшн, скажи, у нас закончилась туалетная бумага. Алло, это привидень, это телевидение, у нас закончилась туалетная бумага. Что Алло, это проведение <свят> Не, ладно, я шучу, шучу. Не, не надо, не а надо. надо Тут нужно да, убирать. а ну-ка. А ну-ка покажи. Да, рецепшн мне ресепшн кол. Давай ресепшн кол найн. А ну-ка давай, а давай скажем, принесите нам, пожалуйста, туалетную бумагу. Да, наверное, на девять девять. А ну-ка, надо еще что-то набрать? Скажи, принесите нам, пожалуйста, тринадцать 13, номер тринадцать ноль восемь. Тринадцать ноль восемь. Принесите нам, пожалуйста, туалетную бумагу. Там ответили? Ответили, да? Что сказали? Хорошо? Скажи, алло. Сказали, что да. Да? Что реально, да? Принесут туалетную бумагу. Да. Хорошо, отлично. Он сказал, 5 минут. 5, 5 минут сказал, да? Супер. Смотри, как отлично, да? Потом придем, посмотрим, принесли нам туалетную бумагу. Все, пойдем кушать. Давай, собираемся, пойдем кушать. А потом купаться. Там есть бесплатные еще горки такие. Аквапарк. Лежать, купаться, Аквапарк, там, да, Аня будет... Там ночью еще сцены есть, а там... А что там? А мы там сами танцевали, да? Что там выступал цирк, дюссалей, артисты, но до нас. Мы приехали в конец сезона, их нет уже. В этом отдыхали, а мы с Вероникой сидели в карточке и играли. <связать> Ладно. Громко, громко. Реально принесли бумагу через пять минут. Да, реально очень быстро мы позвонили, а они тут тук-тук принесли туалетную бумагу два рулона, здорово, зря работает быстро, вот это сервис, да? Конечно, шикарно. Так. У -у -у, поехали, поехали в ресторан. Да? У -у -у. Красота здесь такая вообще. Становится. Это, это не ресторан, ресторан находится. Пусть mm -hmm. ну, mm -hmm. будет ресторан столовый, не знаю. А, ну да, это ну, как бы столовая. Mm -hmm. ресторан для карт. Мы вчера были, но мы не снимали. Вот, кстати, там был десерт. Побежали. Да, Ты да, да. маску взяла с собой? А? Нет, а тут есть. Если не взяли маску, можно можно взять масочку тут. Да. что без маски заходить в столовку нельзя. <сосы> дом. Дом, дом, дом. Дом. ты будешь кушать Аньмой что, что будешь кушать там кашу будешь кашу немножко да давайте кашу один а, да одну ты сосиски будешь нет не хочешь будешь яйцо давай и давай давай Спасибо. <сí И яйцо, да? Yes. Два, два яйца. Да? Вот здесь тоже. Yeah, sure. Одно, да? Одно экс. Экс одно. Ну, подставочка для яйца. Три минуты, пять минут. Одно. Спасибо. Идем? Идем, идем, идем. Так, тебе маска на глаза, по-моему, на лес. Всё, можно снять. Сейчас, так, идем. сажаемся за стол. А наши, наверное, уже покушали. Да? Или они на улице? Пошли на улицу. Идем на улицу и. А, там, где? Там, где? где? А, нет, там, где они, наверное, покушали и пошли на пляж. А мы, кстати, не взяли полотенце. Придется подняться еще за полотенцами. Ну ладно. Давай выходим на улицу. Давай вот здесь или, или там? Выбирай место, где тебе больше нравится. Вот здесь, да? Хорошо. Давай, садись. Так, что то еще, что еще будешь? Салатики? Вместе пойдем выберем? На салатик. Нет, телефон не стоит. Телефон забери. Идем. Ой, идем, идем. Быстро-быстро побежали. Как... Да, возьмем сейчас. Ты будешь какао? Да. да. хорошо. Идем сейчас быстренько туда. Давай сюда идем. Мы сюда идем. Давай. Давай подходи. Что будешь брать? Так, быстренько что ты будешь кушать? Сыр будешь? Нет? Салатик. Салатик да? Конечно. Так давай. Хорошо. А можно? Там мы сами не можем насыпать, нам насыпают. О, Господи. Там может кто-то пришел? А можете подойти сюда, вот сюда. А два это салатик, салатик Салатик. Что там огурчики? А листья будешь какие-то? Огурчики, да. А листья салата? А, вот она дает. Ага, вот, отлично. Спасибо. Сегодня что-то еще будешь? Филип... Ну ладно, все. Идем. Ай, помочь тебе. Пошли. Ай, побежали. Я хочу картошку. Картошка фри хочешь? Ой, нет. Тебе нельзя, у тебя старинная. Мама. Все, побежали, побежали. Вперед. Побежала вперед. Побежала вперед. Хочешь один блинчик? Хорошо, Аня, хорошо, хорошо, один блинчик скушаешь. Идем. Да. Это не наш. это не... А, красиво, да? Да. Так. Ну что, идем еще один блинчик возьмем. Давай я тебе принесу все, давай я тебе принесу блинчик. Пошло. Что, Анюта, идем на пляжик. У -у -у. Да. Стой, быстро не иди. Вот этот наш отель. Так. Анютка, идем. А вот пешеходный переход. Давай, быстренько, до пешеходного перехода. Будет здорово. До пешеходного перехода. Быстренько, быстренько, быстренько. Анечка, давай. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Идем, смотрим, чтобы. Бич. Быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро. быстро, Побежали, побежали, побежали. Да, это пляж. Ну, у них личный свой пляж, они его подписали. Для тех, у кого есть браслетики на руках с надписью, с логотипами. Да, они могут сюда прийти. И давай бегом, побежала, побежала. Давай быстренько. Да, и там можно отдыхать на шезлонгах, пользоваться матрасиками и кушать еду, которую они дают и пить. Все включено, да? Не оплачивая, да? Да, но мы уже поели хорошо. Нам в принципе не надо. Может быть, может быть, какую-то водичку возьмем. А может нет. Так, спускаемся по туннелю. Получается, мы перешли дорогу, а туннель идет под дорогой, да. Шестер. Сейчас сейчас расскажу. А, вот, здесь, смотри, Анечка, да? Здесь у нас что? Там вверху дорога. Ну, ночью будет шоу. Ночью будет шоу, да. Да, 21.15 начинается. Вот мы проходим по туннелю. Сверху туннеля дорога. <косэн> <Так. косэн> побежала, Анечка, побежала. Плечи расправь Все Все, вот мы и пришли Красота тут Да, какая Да, тут выходишь с пляжа Можно ноги помыть От песка Да, тут санузел Идем, тут кафешечка А где наши отдыхают? Так. Вот. А вот наши, да? Все. Наши на первой линии. Ну, Радмирчик.